Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания — это «Гляделка на недельку» с 14 по 20 декабря. Выбирайте вариант, мы посмотрим энергию на неделе, события и совет. А первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Здравствуйте, кто выбрал вот такой первый у нас синий вариант. Давайте посмотрим. «Энергия на неделе, события и совет». С 14 по 20 декабря. Энергия недели у нас десяточка пентаклей, эм, девятка мечей и восьмерка жезлов. Соответственно, здесь люди, я думаю, что здесь больше будут подводить некоторые итоги, эм, делиться некоторым своим успехом, двигаться к успеху, в конце концов, но через какие-то страхи. То есть, здесь не дел, страшно, но боюсь. И я уверена, что у меня все выйдет, но мне немножечко страшно. Поджилочки, возможно, будут трястись. Но именно хотение добивания вот до всего, до талого, то есть будут дела делаться, будет, будет так, как я хочу. Будет вот это все, но немножко побаиваюсь, но я это буду делать. Здесь больше энергия такая борца. Я бы сказала, вот здесь и в событиях, и в совете как раз-таки это очень сильно на это есть акцент. Поэтому, дорогие мои, дела вы будете делать, стремиться к успеху, стремиться ко всему роскошному. Если надо закупиться на Новый год, лучше сейчас, лучше по побольше и уже список под оливье составить. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь захотение всего самого вкусного и интересного львицы львята этой недели будут очень сильно проявляться, вот такое некоторое львиное рвение ко всему на свете. Поэтому, дорогие, немножко будет страшновато, да, как-то именно действовать на, что действия, которые там вы не контролируете, как-то убегут от вас, и как-то невозможно что-то доталово контролировать. Вот это может, кстати, приносить какие-то такие страхи. Вот, что какие-то ситуации будут действовать без вас, допустим. Поэтому ну, здесь стремление ко всему самому яркому, классному у меня будет шикарно. Я все сделаю, по ко всему подготовлюсь, все будет, будет здорово. Вот здесь какая-то некоторая такая боевая энергия, но при этом здесь немножечко порой страшно действовать. Поэтому, дорогие мои, вот такая, такая интересная неделя. Давайте события. События у нас десятка жезлов, дурак и, соответственно, тут чаш. Дорогие мои, ну как-то перегореть на чем-то новом вы можете. То есть здесь, в принципе, как-то силы можете потратить на всю. потратить и при этом быть благодарны. Ура, наконец-таки это все сделала. Да, это в некотором позитивном значении. Но здесь также впереди у нас идет десятка жезлов. Возможно, до нового столько вы сил отдадите, что к новому не приступите. Просто знаете это, имейте в виду. То есть вы потратите много сил, возможно, также и душевных на этой неделе. Возможно, также на новое. Но возможно, вы потратите все, но на новое не хватит. Поэтому вот здесь я немножечко и так, и так интерпретировала бы. Здесь такой просто яркий совет. Поэтому, дорогие мои, в принципе, дерзать все вы сделаете, все вы подведете какие-то все-таки некие итоги, у вас и десяточка жезлов, все равно вы, вы допрете то, что вы сизифов труп, сизиф, сизифов кто-то может этим, конечно, заниматься, но дело каждого. Поэтому, дорогие мои, ну к чему-то новому. Также, возможно, какой-то проект, который потребует от вас всю себя. Просто иссыхание, да изнеможение. Также здесь может произойти. Играться. Но здесь, если вы что-то запланировали новое, то смотрите, не перегорите просто заранее, делая какие-то даже те же бытовые дела, а не хватает. Ну распределяйте, конечно, свои силы. Поэтому, дорогие мои, но что-то новое, что-то интересное и, кстати, вкусное вам принесет эта неделя в плане каких-то любовных переживаний, либо каких-то душевных, интересных весе... веселей. Возможно, также что-то новое в вашей жизни встретится на этой неделе. Я также не исключаю. Возможно, вы с чем-то закончите, но к чему-то новому приступите с большим энтузиазмом. Поэтому, дорогие мои, ну, в принципе, возможно, вы просто очень сильно как и в первом таком случае, в первом варианте, как я сказала, что вы полностью положите всю себя на какой-то труд и будьте благодарны за то, что он у вас присутствует. Поэтому я бы сказала, хорошая, в принципе, неделя в любом случае. Для трудовых, для людей, которые прилагают ко всему много усилий, то это шикарная неделя. Для людей, которые ну, не особо как-то куда-то хотят стремиться либо что-то делать а надо, вот эта вот неделя сложновато для тех а, людей где с неохотой что-то будет делаться. но ну, надо. Поэтому вот так. Давайте в совете у вас Солнце, пустая карта и э, Рыцарь Жезлов. Дорогие мои, в, в путь, в путь, боритесь, трудитесь, все окупится. То есть здесь наоборот, освещайте для себя путь, стремитесь к обогащению, стремитесь к самому вкусному в жизни. То вот, знаешь, есть как вот карта поддержки. Вы знаете, когда за три... на, на трибунах сидишь и смотришь, как девчонки танцуют с помпоном. Вот здесь вот та же вот эти пом помпоны, и эти девчонок заменяют тут карты Таро. Поэтому, дорогие мои, в путь дерзайте, пробуйте, трогайте, испытывайте, боритесь, сияйте ярче. То есть здесь подталкивают карты на то, что давайте, вперед, с песней, у вас все получится, у вас все будет Здорово, то есть вот здесь я бы сказала Проявите такую же некую Нотку оптимизма в своей Этой неделе. поэтому давайте Вот карта здесь прям вот знаешь бушуют, ликует, вперед Поэтому до нового года Еще осталось чуть-чуть поэтому Еще раз, еще раз, еще раз Вперед, да тут вообще Сколько, сколько 11, нет Да фигня вообще вопрос, поэтому давайте Дерзать, все у вас получится, поэтому давайте Приступим к следующим вариантам Здравствуйте, кто выбрал у нас вот такой второй вариант розовый, давайте посмотрим. Энергия, событий, совет с 14 по 20 декабря. Значит, энергия э, этого, этой недели. Девятка жезлов, отшельник и страшный суд. Поэтому, ну, не такой страшный... Э, не такой страшный... Зл, не, дьявол не такой страшный, как его молюют. Я бы здесь сказала, немножечко в этом плане такая неделя. То есть здесь неделя, да. Здесь у кого-то будет кто-то также на пределе, как и первый вариант. Но здесь также более тихая некоторая энергия будет течь. Возможно, также вы будете на все смотреть немножко с другой позиции, с другой точки зрения, возможно, также что-то делать иначе будете, то есть здесь возможно перешагивание через какие-то рамки, через какие-то вещи. Соответственно, затратите много сил на этой неделе, я это не исключаю. Возможно, также вы много сил на переоценку ценностей рассмотрите, потратите и рассмотрите. Поэтому, дорогие мои, неделя такая испытаний, но я думаю, что здесь всего того стоит. Я вот к чему. Поэтому... Неплохая, интересная, возможно, что-то для себя новое, там, не знаете, не знаю, купите новое платье совсем под другим взглядом, под другим углом. Что-то сделайте не так, как обычно. То есть, я думаю, что вам здесь наскучает действовать так, как вы делаете. Здесь вы будете скорее стремиться к чему-то другому, с чем-то порвать, с чем-то покончить. Возможно, что-то переоценить, что когда-то недооценили. Поэтому, дорогие мои, здесь вы потратите достаточно усилий на какие-то свои переоценки ценностей, на действия, не такие нестандартные, как обычно. Возможно, вы будете более глубокомысленнее, либо более будете терпимее к окружению, либо также будете более все рассматривать дотошно, детально, поспокойнее. Вот здесь я бы сказала... Э там энергия в первом просто бьет ключом, здесь спокойнее, если вот сравнивать между вариантами. Давайте дальше. События. События недели у нас здесь десятка пентаклей, шестерка мечей и десятка кубков. Здесь события могут быть связаны с семьей, с семейными ценностями, с достижениями успеха, с достижениями, с конечными какими-то результатами, поздравлениями, подарками, покупками подготовкой. То есть здесь будет все именно идти на э, какой-то некий результат. Вы будете работать на результат. То есть вы будете затариваться подарками на Новый год. Будете искать елку, если не нашли. Будете заниматься какими-то такими вещами, которые сделают ваш ваш день, ваш праздник. Возможно, там не знаю, э, отчетность начальнику э, будете предоставлять. То есть будете что-то подводить до вот чтобы вот до изюминки, чтобы вот вдовишенко, э, чтобы Вишенка на торте была, то есть вот будете готовить торт, но уже с конечным каким-то неким результатом, обязательно с вишенкой, то есть будете присматривать, куда вишенку сделать, поэтому вы, вот здесь более, более бытовые вещи, семейные ценности но что-то именно до какого-то доводя до какого-то совершенства. То есть здесь вы будете стремиться даже к совершенству, даже если вы просто работаете, то я не исключаю даже в таком каком-то контексте. То есть вам захочется что-то доводить до совершенства, если вы до что -то, на что-то раньше, допустим, как-то иначе делали, а сегодня вам захочется сделать вот здесь вот разрезик, вот там-то стрелку подчеркнуть. Здесь какое-то некое стремление, соответственно, к концу, к подведению итогов, в любом плане, будь это финансы, бизнес, э, семья, то есть тут десятка кубков и десятка пентаклей, ну тут все, я бы сказала, в таком каком-то плане, то есть вам не будет даже все равно на все, на все возможно, на то, что было когда-то все равно, поэтому смотрите, у вас тут еще интересный отшельник, поэтому я и могу так еще и сказать. Давайте дальше. Давайте совет. У вас пятерочка кубков и маг. Соответственно, дорогие мои, у вас все получится, у вас все выйдет. Не переживайте, успокойтесь, делайте в размеренном темпе. На грани, конечно, на грани возможностей своих сил, возможно, не все успеется сделать, возможно, еще нужно что-то будет доделывать, но не расстраивайтесь. На этом не Останавливайтесь также на достигнутом, если вы достигли каких-то высот, либо вы чего-то достигли, что уже дальше, а дальше, а что еще надо достигать? Не останавливайтесь на, достиг... на достигнутом. Не особо почуйте на лаврах по не стоит. Вам еще предо... предстоит еще какие-то дела сделать. Поэтому я в этом точно уверена. Поэтому, если, если ты думаешь, что я в этом не уверена, смотрите еще одиннадцать дней, дабы что-то доделать и тому подобное. Поэтому, если что, не расстраивайтесь, если что-то не успели. Не ругай себя. Лучше сконцентрируйтесь на том, чего вы можете именно сегодня и прямо сейчас. Поэтому, дорогие мои, не отчаивайтесь, если какая-то такая штучка э, не пришла вовремя. Поэтому спасибо вам. Давайте приступим к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал на третий такой интересный вариант. Давайте посмотрим энергии событий совет с 14 по 20 декабря. А, достаточно непонятно, я бы сказала с первого взгляда, но давайте тогда разбираться. Энергия у нас Отшельник и Король мечей, Соответственно, здесь, дорогие люди либо те люди, которые рядом с вами, либо даже вы, а, возможно кто-то от друг другу заразится тем, что очень сильно хочет все анализировать. Мы будем искать если елку, то обязательно зеленую. если игрушку, то обязательно позолоченную. вот здесь может, как, может сыграть с вами какая-то дотошность. Вам захочется все анализировать, вам захочется все приводить, возможно также к совершенству. Но здесь некоторая, возможно, также ваша строгость. То есть вы будете, если, если начальник строгий, то это твоя неделя. Будь, будь начальнику как-то привык, либо как-то привыкла. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот более такая исследовательская будет работа также э, в плане, даже коллективном, да, возможно. Но здесь вам захочется что-то изведывать, что-то узнавать, возможно, кому-то что-то говорить, но и при этом как делать. То есть не все просто так. Тут хорошая неделя для начальников. Если что, если вы подчинены, вы будете строить из себя начальник. Либо будете хотеть ему как-то подражать. Поэтому, ну ладно, не обижайтесь. Здесь больше какая-то исследовательская нотка. Возможно, некоторый холод либо в отношениях с вами, либо вы в отношениях окружающих. То есть вы настолько отгородитесь от мира, что, в принципе, дай-ка мне я подумаю, дай-ка мне я посчитаю, э, дай-ка мне время, пожалуйста. То есть вот здесь может такая, также от вас некоторая идеологии исходить, по отношению, к другим вас, вам, по отношению к другим вам людям. Поэтому, дорогие мои, вот исследовательская жилка, Шерлок Холмс, неуспокойная душа. Вот что может присутствовать. И такие энергии вас могут затрагивать, затрагивать на следующей, соответственно, на этой уже неделе. Давайте дальше. У вас события. Дурак, туз, чаш и суд. Поэтому, поэтому правосудие. Здесь бы я бы сказала, что вас ждет что-то неожиданное, что-то немножко неординарное. Возможно, которая не будет совсем ввязаться с вашей логикой, потому что вы же у нас исследователи. Соответственно, у вас прям очень хороший суд. То есть какие-то ситуации будут расставлены по полочкам, чувство будет расставлено по полочкам, что-то будет расставлено и рассмотрено. То есть какие-то действия вы здесь очень хорошо можете быть адаптивными на этой неделе и прилагать усилия ровно столько, сколько надо, ровно столько туда, куда нужно. То есть если вы что-то будете делать, то будете это делать разными Уверенно. Возможно, какие-то новые обстоятельства жизни вас немного введут в некоторое непонимание, я бы сказала, потому что Отшельник у скупков я бы сказала, непонимание. Но дело в том, то, что здесь будут с вами случаться новые события, с вами будут случаться новые, возможно, также знакомства. Возможно, даже с кем-то вы померитесь То есть вот здесь будет неделя... Именно по существу, что вы сделали, то и, соответственно, будет отыгрываться. То есть, куда вы приложили усилия, там и будут какие-то, соответственно, какие-то результаты и плоды. То есть, я бы здесь сказала, с пустого места, поверьте, у вас ничего там не происходит, если у вас будут для вас новые события, которых вы не предполагали. Не бойтесь, не переживайте, из пустого ничего у нас не происходит. Значит, подумали, значит, приложили к этому силы чтобы это что-то было. Поэтому, дорогие мои, что-то новое, что-то неординарное, что-то не особо стабильное, но интересное, вас ожидает на следующей неделе. Возможно, какие-то даже судебные вещи, либо какие-то повестки, либо какие-то платежи, либо какое-то легкое отношение с правительством также может здесь происходить, если здесь политикан. Поэтому, дорогие мои, возможно, какое-то легкомыслие по каким-то серьезным вопросам. Здесь также может прослеживаться, если вы совсем там углубитесь в этого отшельника. И совсем вам будет интересно что-то одно, но вы забьете на что-то другое. Что вы можете это что-то пропустить. Поэтому, дорогие мои, я бы сказала, будьте внимательны, потому что у вас как раз таки интересный совет по этому поводу. То есть вы настолько можете углубиться, что можете о чем-то забыть, о чем-то позабыть. То есть углубитесь в работу, что именно позабыли о смысле жизни. А зачем вообще происходит радость и зачем вообще нужна счастье? Поэтому вот здесь какой-то такой момент может происходить. Можете немножечко подзабить и легко относиться к тем вещам, которые следует помнить и о которых следует учесть. Поэтому, дорогие мои, помним обо всем. Соответственно, у нас тут умеренность. Проигрывается в совете двоечка Пентакли и Туз, мечей. Поэтому, дорогие мои, везде нужно следовать чувству меры. И э, не забывать о тех вещах, которых не стоит забывать. Прилагать также мыслительные усилия для того, чтобы действие делать. То есть сначала подумайте, а потом уже делайте, а не наоборот, дорогие мои. Потому что здесь можете делать как-то на авось, Либо можете что-то просто не продумать и не додумать, что в принципе будет следствием халатного отношения. Дорогие мои, халат это не ваш а, конёк, а не ваша именно на следующей неделе. А, халатно можно после первого, я так понимаю, к чему-то отнестись, но здесь я бы сказала, проявите максимум терпения каким-то вещам, каким-то заботам, каким-то хлопотам. Потому что терпение труд, все перетрут. Не особо, не зарывайтесь и не зазнавайтесь. Также я бы могла бы еще добавить. Все в меру. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, неделя неплохая. Но как вы ей будете распорягаться, очень сильно отразится на вашей жизни. Не расслабляем булочки. Поэтому давайте дальше перейдем. Спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто загадал? У нас четвертый вариант. Давайте посмотрим «Энергия, события и совет». С 14 по 20 декабря. Ладненько, давайте. У нас тут в энергиях недели императрица, император и король мечей. Дорогие мои, здесь согласованные действия захочется с кем-то делать. Я бы сказала, что здесь захочется заявить о себе, сделать то, что невозможно, контролировать все на этой неделе. Также возможно наладить какие-то общения, какие-то связи. Возможно с чем-то поделиться. То есть здесь некоторое компанейство, некоторое общение, некоторое даже общение на равных. Но смотрите, вы здесь можете зах захотеть немножечко больше, чем можете раскрыть свой ротик. То есть смотрите, то есть вот, вот, вот этот момент, он очень здесь очень явно прописан и, про и прочитан, я бы сказала. Это я Просто еще с намеком на то, что у вас в событиях и то, что у вас в совете. То есть вы захотите открыть ротик на то, на что у вас ротик маловат. Поэтому вот как-то скушать больше, чем оно возможно. Я бы даже сказала больше так. Возможно также наладить контакты связи. То есть в этой неделе также какое-то некоторое сотрудничество очень сильно возможно. Что, в принципе, сыграет некоторую свою роль на этой неделе. Но здесь дела, дела и только дела. Я сама за себя, ты сам за себя. Вот здесь некоторая такая индивидуальность и отстраненность одновременно, но Приплюсовано это все тем, что я все сумею, я все смогу, я держу все под контролем уму все в моей власти. То есть здесь больше люди не особо будут беспокоиться о каком-либо эффекте, либо каком-либо в каких-либо вещах не будут особо заморачиваться, но они будут это отслеживать и контролировать. Поэтому если вы загадали там, не знаю, контролирующего начальника и тому подобное, то это, это прям начальник реально у нас два начальника, два подчиненных. То у нас такие варианты. Поэтому но здесь более-менее такая грамотная, стабильная, интересная неделя. С некоторым развитием в некоторых областях, я бы сказала так. Но не без каких-то интересных штук. Давайте, что, что у вас интересно ожидать? События. Это у нас четверочка мечей, семерочка пентаклей, паш, жезлов. Смотрите, спите хорошо. Вот за сном следите, пожалуйста, а то такое может происходить. А, сбиваться сны, сбиваться режимы, тут тоже, кстати, очень сильно вероятно. Поэтому следите, пожалуйста, за своими внутренними часами. То есть, вот я бы сказала, немножечко в таком контексте и в таком плане. Следи, следите, правда, за то, что у вас происходит внутри, то, что с вами происходит с вашим телом, дабы отслеживать свое состояние. Пожалуйста, на это просто реагируйте, потому что и в совете у вас так, и, в принципе, и здесь такое может быть. Возможно, вы очень можете прикладывать каких-то... Уси какие-то усилия для, для каких-либо действий, даже возможно, немножечко чересчур. У кого-то, возможно, также не запланированы некоторый отдых либо какое-то времяпрепровождение, которое даже совсем э, не бралось в расчет. Какие-то внеплановые действия. Возможно, также у кого-то приступов зависти, либо каких-то завистливых моментов тоже могут быть. Сби Сбивание режимов, либо какие-то негативные случаи в этом плане могут проиграться на следующей неделе. А, также некоторые... И, и, и, вот, вот пойми, здесь больше смотрите за своим состоянием. Возможно, здесь людям очень захочется в другое время суток как-то поработать, как-то сделать что-то больше, нежели чем он привык в обычном режиме. Здесь немного смена, смена часовых поясов и смена режимов, я бы сказала, у некоторых не, не, людей может просто существовать. Поэтому вот здесь чего-то, что-то как бы поменяется, но при этом я бы сказала, это как ваша именно составляющая вашего организма, а не чего-то вокруг. Возможно, совесть появится, возможно, также какой-то непредвиденный отдых, но смотрите, чтобы хорошо спали. Поэтому, возможно, также что-то может беспокоить вас. Я не исключаю какие-то беспокойства, какие-то э, ожидания по какому-то какому либо событию. То есть, здесь, возможно, и некоторые люди будут вообще ничего не делать, а просто что-то ожидать ждать на этой неделе настолько у них все под контролем. Поэтому, дорогие мои, давайте в совете. В совете у нас э, шестерка, чаш королевы мечей и семерочка жезлов. Э, берегите, пожалуйста, себя, берегите женщин вокруг если Какие-то такие есть. Если вы беременны, тем более, пожалуйста, тоже берегите себя, рассматривайте свое здоровье, рассматривайте свою составляющую, то есть больше внимания к себе, к своей личности, потому что некоторое внимание, я бы сказала, здесь оно требует и возможно потребует. А, возможно, также отстаивайте какие-то свои границы, рамки убеждения, но не перегибайте особо палки, ладно, потому что здесь перегибание палок, у вас сильно достаточно сильной энергии а на этой неделе, могут вас касаться. и вы можете из-за этого на контексте таких энергий просто перегнуть палку вас может захватить настолько и вы можете сделаться немного более сильным человеком, но и при этом разрушительным. Об этом тоже, об этом тоже, пожалуйста, помните. Вот с вашей, вот именно с четвертым вариантом как-то не особо порой понятно, как будет проигрываться все на свете, но и при этом, если захватит вас поток какой-либо, не знаю, поток людей, из него очень будет сложно выбраться. Также, если вас ну, захватит поток каких-то мыслей, вам будет сложно достаточно из них выкарабкаться, чтобы как-то смириться, либо как-то успокоиться. Поэтому просто следите за своим, за своим состоянием, за своей температурой и тому подобное. Возможно, также просто за своим телом. Я даже этого не исключаю. Поэтому, дорогие мои, также свои, если убежденности, да, отстаивайте, но не перегибайте, пожалуйста, палку. Поэтому неделя у вас такая, достаточно немножечко напряженная в некотором плане. Но в не для некоторых людей вот тут какая-то происходит халява, прям причем. Поэтому, ну вот здесь вот как-то будьте просто внимательны. Будьте также внимательны к тому, что как вы выходите из дома и тому подобное. Поэтому просто некоторое внимание потребует... Эта неделя. Поэтому спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам всего самого наилучшего и хорошего, хорошо провести эту неделю. И пока-пока.